Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире рубрика «Среда в гармонии». Я Наталья Колодяжна. Катя Нашковал. Да, мы в прямом эфире, мы связи с вами сегодня. И этот прямой эфир является также еще и анонсом. У нас сегодня проходит в нашей студии прямая трансляция, онлайн вебинар который называется «Задай вопрос, психолога. Да, мы решили его сделать именно в преддверии нашего большого праздника, о котором мы расскажем немножко попозже, потому что ну, пришло то время, когда после цикла вебинаров наш опыт... Подсказал нам о том, что пора сделать ответы на ваши вопросы, часто задаваемые, часто возникаемые у наших клиентов. Ну и в разрезе мебинара, в разрезе того, что у нас был онлайн-марафон «Энергия осени», где тоже возникали вопросы, где возникали вопросы под заданиями, которые мы давали нашим участникам и которые звучали в личных видео. Мы решили с Натальей организовать сегодня вот такой прямой эфир, где, который, будет, который называется «Ответы и вопросы». Да, в течение осени мы проводили серию вебинаров, которые назвали «Психология для счастья». Это были открытые бесплатные вебинары на различные mm -hmm. темы. Мы, кстати, затронули абсолютно разные темы. У нас были вебинары, посвященные разочарованию. Mm -hmm. Я проводила вебинар, mm -hmm. Кстати, запись всех этих вебинаров можно посмотреть на нашем канале в YouTube. Mm -hmm. Таня проводила mm -hmm. вебинар «Роли и маски женщины». Да, наша коллега Светлана Бачковская проводила вебинар на тему прокрастинации, Катя Шаповал проводила вебинар по теме жизненной энергии, mm -hmm. а Светлана Бочковская коуч, проводила вебинар о фокусе внимания. Вот. И были затронуты абсолютно разные темы. Конечно же, все мы привыкли, что вебинар – это когда есть прямая трансляция, когда, как говорится, я называю, говорящая голова есть, которая что-то рассказывает. Вот, а вы являетесь пассивными слушателями. Так вот, в этот раз мы решили сделать вебинар наоборот, да, в заключение этого цикла вебинаров, провести вебинар наоборот, когда не просто мы рассказываем какую-то одну тему, раскрываем вам, но и когда вы задаете вопросы. Кстати, готовясь, вот мы сейчас уже специально сегодня собрались студию, студии, мы готовимся к этому вебинару и обсуждаем вопросы. Да, а, то есть какие-то будут вопросы. Это вопросы, которые присылали нам ранее. Вы, подписчики это вопросы которые возникали у наших клиентов ну в течение нашей практической деятельности да, да? Да. Mm. То есть, э, также вы э, в течение, вот ссылка на прямую трансляцию вебинара, подвещена под, под этим видео, и вы также сможете в течение прямой трансляции задавать свои вопросы, если они возникнут. Вот. Ну и, конечно же, комментируйте, общаться с нами, мы будем следить за всеми вашими вопросами и комментариями. Кстати, э, в прошлый раз у нас был вебинар с Светланы Бачковской, и, к сожалению, по техническим причинам так получилось, что вебинар был, Первом mm -hmm. и связь оборвалась, нам пришлось сделать новую ссылку, поэтому для того, чтобы обеспечить, так сказать, надежность нашей трансляции в этот раз не только на YouTube будет трансляция, но и здесь на нашей страничке в Facebook. Да, присоединяйтесь, будем рады ответить, если у вас будут возникать вопросы, пишите в столбике где комментарии. мы ответим более полно, более интересно на все ваши вопросы, которые будут возникать в ходе вебинара. Mm -hmm. Ну и, конечно же, у нас, кстати, я забыла сказать, да, мы забыли рассказать, что осенью проходил марафон, который называется онлайн-марафон, который называется "Энергия осени". И в ходе этого марафона мы разыгрывали пригласительно на наш фестиваль, который планируется 30 ноября. Вот. И я, кстати, предлагаю, почему бы нам на этом семинаре тоже не сделать? бонус да, тем, кто будет самому активному участнику этой трансляции. Им все самое интересное вопрос. Да, да, да. То есть мы обещаем пригласительный на наш фестиваль, который планируется следующую субботу в «Адмирал поле», там будет большое событие, мы к этому очень-очень готовимся и ждем вас. Да, мы в этот фестиваль прожили максимально свои усилия, особенно организатор этого фестиваля. Паташа ководящая. Мы, мы все были... вместе. Этим да, мы да. все вместе были. Но все-таки согласись, что очень э, большая работа проделана была все-таки тобой. Вот. и да, мы помогали, как могли, мы кидали идеи, мы вкладывали свой труд, то, что э, могли, то, что необходимо было. И постарались максимально интереснейшим сделать фестиваль, пригласить максимально интересных людей с разных сфер, абсолютно разных жизненным своим путем, которые прошли, которые имеют свой какой-то опыт. Да, они интересны не только. Внешне, но только информативно, но еще и как люди со своими, со своим внутренним миром, со своими знаниями и умениями, которые с удовольствием поделятся со вами на этом фестивале. Спикеры у нас были замечательные. Да, на этом мы, поподробнее расскажем не только, ответим, кстати, mm -hmm. на все ваши вопросы, мы подробнее расскажем о фестивале, кстати, мы расскажем еще, почему именно осенью, когда да. мы проводили... Вебинарах. почему именно осенью мы проводили почему именно осенью мы проводим этот фестиваль. Mm -hmm. и, кстати, хочу да, все, всем напомнить, что осень на самом деле заканчивается на своей mm -hmm. И поэтому мы завершить решили осень наш фестиваль да и кстати еще почему мы решили сделать этот вебинар на ну, мое видение такое что а, получать знания да, просто слушать когда кто-то что-то рассказывает это классно но когда вы сами участвуете выступаете активным участником ну, например вебинара трансляции, ассоциации обучения на самом деле не важно да, то а, как правило вы больше получаете для себя эффекта, больше, как говорится, пользы, да, и это становится более ценным, потому что вы из пассивного состояния зрителя, да, да который просто смотрит на шоу или на действие, там, еще на что-то, вы из пассивного состояния переходите в активное, а это значит, что вы уже готовы к каким-то изменениям, а значит, вы на себя готовы уже брать какую-то ответственность за то, э, за то, что происходит в вашей жизни, есть, да, это такой новый, будем говорить, шаг, да, такой level, level в собственном развитии, когда вы переходите в более активную пазл. И это, на самом деле этот пазл. Да, а значит, у вас есть смелость расположить себя в пространстве, задать свой вопрос, который интересует именно вас, а не слушать чьи-то другие вопросы. И это тоже про взрослую ответственность, что я хочу оторвать от себя кусочек маленький и себе как сказать, привлечь внимание. Да, кстати, и я так немножечко вам, чтобы полностью не спалерить, про что будет вечером, да, в <смех> 7.00 вебинар, вот, я немножечко скажу, что мы расскажем, затронем разные темы, да, те вопросы, которые нам задавали, мы затронем тему э, и депрессии, и тему, почему люди не живут, так как им хочется жить, да, и затронем тему, почему многие люди несчастливы. Также затронем тему, кстати, очень интересная тема, вот спрашивают, нужно ли быть психологом самому себе, да? и вообще нужен мне психолог, если я нормальный, как говорится. Зачем мне психолог, если я не псих, поэтому не пропустите, заходите ли сюда на Facebook-страницу или в YouTube на наш канал 19. Мы с радостью будем отвечать на ваши вопросы. Присоединяйтесь, активничайте и сами создавайте свою жизнь. Да, приглашаем на наш вебинар. До встречи!